Универсиада взяла новую высоту. О всемирных студенческих играх, правилах и датах проведения рассказывают на языке жестов. Цикл программ подготовила Академия открытых коммуникаций. О достижениях не ради спортивного интереса. В сюжете Алина Хусаиновой. Студенты со всего мира будут соревноваться о всемирных студенческих играх на языке жестов. До этого ребята с нарушением слуха могли узнать об универсиаде только по книгам и журналам. В новом цикле передач от Академии Открытых Коммуникаций рассказывают о предстоящих соревнованиях. В гости в студию приходят волонтеры, которые рассказывают о том, как можно принять участие в студенческих играх. Привлечь детей к активной жизненной позиции глухих детей, потому что м -м, ведущий у нас на жестовом языке рассказывает и также мы используем титры. То есть к детишкам в студию приходит волонтер из дирекции универсиады и рассказывает о том, как она посещала Китай, на универсиаду ездила. И в свою очередь это также побуждает наших ребят заниматься не просто даже спортом, а заниматься какой-то общественной деятельностью да, вот на тех же самых спортивных, спортивных соревнованиях их уровня. Сурда Олимпиады или Пара -Олимпиада или пара универсиадов. Рассказывают ребятам и о спортивных соревнованиях. Особое внимание тем видам, которыми могут заниматься и инвалиды по слуху. Это футбол, плавание и баскетбол. Авторы программы «Давай дружить» первыми решили рассказать о спорте при помощи языка жестов. Поэтому при переводе есть небольшие трудности. Как понятнее с помощью движения прокомментировать матч. Или как на пальцах объяснить правила игры они думают сами. Это только дает простор для творчества. Следующий цикл передач планируют разделить по возрастам. Для самых маленьких и для тех, кто постарше. Алина Хусаинова, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.